Бео были призваны стать аналогами западных рок-групп. Когда в Ленинграде появился первый в стране вокально-инструментальный ансамбль поющий гитары, композитор и пианист Игорь Гранов решил создать в Москве свой ВИА. Это событие произошло в начале 1969 года. Ансамбль получил название «Голубые гитары», так как все гитары в ансамбле были синего цвета. Но основной причиной, конечно, же, ждать такое название коллективу, послужило время, в которое создавался вокально-инструментальный ансамбль. По словам создателя голубых гитар, для 60-х и даже начала 70-х годов была характерна бурлящая романтика. Именно из ощущения романтики появилось название «Голубые гитары». Голубой цвет в те времена был символическим цветом романтики и мечты. У нашего коллектива и самая первая песня была «Романтики мечтать". Она много лет была нашей визитной карточкой. Мы ее пели на каждом концерте. Инструментальную группу ансамбля составили три гитары, ударные и клавишные, тем самым как бы узаконив жанр ее. Вскоре ансамбль завоевал популярность среди слушателей и стал одним из ведущих эстрадных коллективов в нашей стране. Гастроли голубых гитар собирает аншлаги на всех площадках Советского Союза. В репертуар ансамбля вошли песни советских композиторов – Яна Фрэнкеля, Оскара Фельдсмана, Владимира Шаинского, собственные песни участников ансамбля, а также западные поп-хиты, высокий профессиональный уровень исполнителей, разнообразие репертуара, интересное режиссерское решение каждого произведения. Вот характерные черты ансамбля «Голубые гитары». Вообще, нужно отметить, что «Голубые гитары» — это ансамбль солистов. Все его участники пели играли на нескольких музыкальных инструментах, танцевали. Видимо, поэтому «Голубые гитары» — один из первых виа, устремившихся на путь театрализации. В 1976 году Игорь Гранов поставил мюзикл «Красные шапочки, серый волк и голубые гитары», который имел стойкий успех в течение нескольких лет, в связи с тем, что что творческий голубых гитар начала преобладать театральная тема и концерт представлял собой полноценный спектакль, в начале 80-х Игорь Гранов переименовывал свой ансамбль «Синтез В тех годы газета «Труд» так писала творческий коллектива. Одна из причин многолетнего успеха ансамбля «Голубые гитары» — стремление к поиску разнообразия, стремление не отставать от времени. В последующие годы, по ряду причин, Вива преобразовывался сначала в Экспериментальный театр-студию «Музыка» в 1990 году, а затем в Дом эстрады сценографии и менеджмента в 1993 году. Ряд участников ансамбля успешно продолжил сольную карьеру – Игорь Крутой, Вячеслав Малежев, Роксана Бабаян, Петр Подгородецкий. При создании видео мы ориентируемся на Ваши отклики.